Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для близнецов. И, конечно же, я хочу напомнить, что мы в данный момент проходим коридор затмения. Прекрасное забытие, которое позволяет нам не просто напугаться, что затмение это страшно, а позволяет раскрыть ресурсы, раскрыть свои потенциалы и воспользоваться максимально, потому что на самом деле именно этот коридор затмений является коридором возможности, как это сделать. Для каждого знака зодиака я рассказывала в записи на видео, которое вы можете посмотреть, пожалуйста, любое видео вы можете смотреть у нас на канале в youtube для этого переходите собственно на канал запись встречи прогноз на период затмения какой же потенциал каждый из вас может открыть вы можете найти под этим видео именно на канале переходите кстати Сегодня, 5 февраля, начинается второй поток энерговибрационных практик, которые позволяют раскрыть ваш потенциал, трансформировать вашу жизнь и в прямом смысле переписать вашу программу жизни. Как это, что это, тоже вы можете почитать, ссылочки все даны под этим видео. И теперь вы можете заказывать индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам жизни, это здоровье, деньги и отношения, а также на месяц там с графиком, прям по каждому дню будет расписано все, все, все. Кстати, первый прогноз тоже по дням идет, расписание, расписано по дням, что вы можете ожидать. Ссылочки тоже будут на нашем канале в YouTube, либо на нашей страничке в, во ВКонтакте. Приходите, обращайтесь и получайте индивидуальные прогнозы. А теперь общий прогноз для близнецов. У вас в будние дни недели будут выстраиваться и настраиваться на активное общение с окружающими. Особенно это будет относиться к каким-то э, дружеским связям, э, даже увеселительным поездкам. Вы с удовольствием отправились бы в путешествие при первой же возможности. Усиливается ваша потребность в новых знаниях, э, впечатлениях. Это может положительно отразиться на процессе обучения э, ну, в ВУЗе, в колледже, в институте, либо это повышение квалификации, если вы профессионально в данный момент обучаетесь. Также в этот период на первый план может выйти ваше виртуальное общение по интернету. Возможно, вы познакомитесь с новыми друзьями, с новыми единомышленниками в соцсетях и на форумах. Также могут произойти романтические знакомства. Легкий флирт, может быть, перейдет в романтические отношения. Точнее, даже не может быть, а он, скорее всего, очень быстро перейдет в романтические отношения. А при определенных обстоятельствах виртуальный роман может перейти в реальные отношения. Уже в конце недели, на выходных, я рекомендую вам все-таки посидеть на диете и воздержаться от излишеств в питании и особенно от алкоголя в любом количестве даже в малых дозах ну, постарайтесь воздержаться это особенно относится к тем кто имеет проблемы сердечно-сосудистой системой сосуды кровь сердце лишний вес гормональные сбои это вот вас в первую очередь касается что касается любовной сферы в целом на этой неделе влюбленные близнецы будут в восторге от своих партнеров и поклонников. Именно последние будут проявлять очень такую яркую, ярую инициативу. В общем да, близнецы будут ее с удовольствием подхватывать, не вдаваясь в детали. Также это прекрасный период для романтического путешествия. Свободные близнецы могут найти себе пару в поездке или по переписке, особенно в онлайн. Отличное время для романа с жителем другой страны или представителем другой культуры. Взаимное расширение горизонтов в ходе незабываемых совместных приключений вам обеспечено точно, во всех областях жизни при том. Что же касается финансовой сферы и карьеры, я рекомендую вам первой половине недели активнее общаться с единомышленниками и объединяться в группы обмениваться мнениями так вы сможете повысить свою квалификацию прежде всего и успешно идет профессиональное обучение также возрастает роль общения по интернету то есть у вас вот прям онлайн это ваша неделя близнецы воспользуйтесь максимально и возрастает роль общения по интернету с коллегами из других стран и регионов в конце в конце недели у вас может повыситься нагрузка по текущим делам. Напряженный график наряду с осложнениями отношений с коллегами может привести к нарушению сроков выполнения работы и, ну, соответственно, негативно отразиться на деловой репутации. Постарайтесь не брать на себя лишнего, не вступать в конфликты, в какие-то осуждение, обсуждения, а, излишнее, это а, заберет у вас лишнюю энергию, собственно говоря, и результаты не даст, а, ну или будет отрицательный результат, которого вы не хотите. В целом, достаточно неплохая неделя, мы желаем вам прекрасных поездок, общения и максимально реализоваться на этой неделе. А, еще раз напоминаю, что подарки для вас на нашем канале в YouTube, это энерговибрационная практика, которую вы можете использовать быстрые деньги. Это и книга, которая поможет вам использовать определенные шаги, которые там прописаны для того, чтобы привлекать желаемое в жизнь. И еще другие подарки. Конечно же, приглашаем вас на сеансы, которые стартуют сегодня. Второй поток. 10 февраля будет третий поток. В 2 часа дня с 10 числа, а этот поток будет вечером. Поэтому можете распределить, когда вам будет удобнее. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.